Всем привет, с вами канал Дом Верх Дном, меня зовут Михаил. С переездом в новый дом мы стали больше внимания уделять всевозможным умным гаджетам, которые облегчают нашу повседневную деятельность и помогают нам в решении каких-то повседневных задач. И сегодня наше видео будет посвящено одному из, такому, из таких гаджетов. Это паровая швабра. Аэна Steam Mop SM-1. А, ни разу не пользовались подобными гаджетами. И так как у нас в доме на первом этаже порядка 55 квадратных метров напольного покрытия керамогранит, имеются два санузла 6,5 и 3 квадратных метра, соответственно, еще плюс площадь стен, то есть, уборка керамогранитных всяких кафельных покрытий занимает довольно долгое время. И мы надеемся, что данная паровая швабра нас, нам облегчит данную задачу. Итак, паровая швабра AENA Steam Mop SM1. Сейчас мы ее вскроем, посмотрим. Мощностью 1 киловатт. Здесь представлено в комплекте идет 6 насадок. Сменный резервуар на 380 миллилитров ну что говорить давайте посмотрим все более детально Все элементы нашей паровой швабры упакованы в каждый в отдельный такой чехольчик тканевый и давайте теперь посмотрим все по отдельности имеется вот такая вот огромная инструкция с которой необходимо будет ознакомиться, прочитать перед тем, как приступить к использованию. Благодаря тому, что швабра нагревает воду до температуры пар до температуры 110 градусов, правая швабра может не только очистить, но и дезинфицировать все поверхности, такие как вот напольное покрытие, керамогранит, линолеум, ламинат, ковры, даже очистить, освежить ковры, насадка здесь даже есть. Итак, начнем с обзора самой швабры. Полностью вся швабра со всеми насадками изготовлена из специального термостойкого пластика. Швабра представлена в монолитном корпусе. У нее есть 5-метровый шнур питания, то есть она проводная. Единственный недостаток, что шнур не на что смотать. Он не прячется вовнутрь и придется вот хранить швабру и постоянно сворачивать шнур питания вот в такой моток. Имеется удлинитель, который у нас состоит из двух частей. При необходимости можем удлинить, нарастить нашу швабру. Все на защелках, легко снимается и ставится. Швабра, Швабр устроен резервуар для воды. Легко снимается, он съемный. За счет поплавкового механизма мы можем пользоваться шваброй абсолютно в любом положении. Как мыть полы, стены, потолок. Что угодно. То есть в любом положении она будет работать. Имеется такой вот клапан. И можно обычную водопроводную воду набирать. Здесь в швабре встроен у нас фильтр, который защищает нагревательные элементы от попадания всевозможных механических загрязнений. Желательно, конечно же, использовать фильтрованную воду. Хотя производитель гарантирует работу от обычной водопроводной воды. То есть здесь нет необходимости заливать дистиллированную воду. Основная насадка это... Вот такая вот двойная для мытья полов. У нее очень удобный шарнирный шарнир. Удобный шарнир. Есть сверху резервуар для аромамасел. Сейчас мы его откроем. Туго затянут. Очень туго затянут. А, он просто не на, не на резьбе, а просто... Достаточно буквально пару капель масел. И мы при очистке нашей поверхности позаботимся о удале... об удалении всех неприятных запахов. Две сменные насадки у нас представлены. И как раз вот эта вот насадка позволяет чистить ковровые покрытия. То есть с этой насадкой защелкивается и чистим, освежаем, ков... дезинфицируем ковровые покрытия. Есть наплечный ремень, который позволяет пользоваться шваброй на ремне, если, например, мы пользуемся шлангами для кальяна. Шутка. Это шланги у нас для работы, например, с всевозможными насадками-щеточками, которые помогают очистить нам всевозможные труднодоступные места. Представленная щетка металлическая. Щетка с обычным синтетическим ворсом. Щетка с таким, такая вот пролоновая, с как микрофибра тканью. Здесь, скорее всего, меламиновая губка. Под давлением подается пар, и меламиновой губкой оттирается все еще гораздо лучше. И широкая щетка, также со съемной... С насадкой, которые легко стираются в стиральной машинке, также имеется у нас наст... кронштейн для настенного крепления, чтобы наша швабра висела в своем положенном месте. Ну а теперь приступаем к использованию. На швабре имеется дисплей, с два режима работы, Белый нормальный режим и оранжевый режим повышенной мощности. Кнопки сенсорные. А теперь зальем воду и посмотрим, как она действует. При подключении швабры к электричеству у нас начинает моргать красная кнопка включения-выключения. Для включения швабры нам необходимо нажать на эту кнопку не менее двух секунд. Швабра включилась и на дисплее у нас отображается температура пара в настоящий момент. Скорость нагрева пара 17 секунд. Здесь имеется у нас также кнопка. Сейчас она подсвечивается оранжевым. Это мощность пара. Оранжевый – это полная мощность. Переключение белый – нормальный режим. Швабра легко управляется, она маневрена. При наборе температуры 100+, она готова к использованию. И для отключения швабры необходимо также на две секунды нажать кнопку выключения и та самая трубка для кальяна нет шутка гибкий шланг для более мобильного использования швабры при чистке швов плитки или других труднодоступных мест уверен данный гаджет займет любимое место среди членов нашей семьи и мытье полов теперь будет гораздо быстрее комфортнее и тщательнее.